так, значит, ребята, всем привет давно ничего не делал сегодняшнее видео будет посвящено усилению задней подвески значит на H1 на Grand Starks люди, хозяева этих машин, которые много возят грузов как бы частенько сталкиваются с такой проблемой, что машину полностью нагрузил, допустим 8 человек сидит у этого у каждого человека там килограмм по 20 груза и допустим наверху еще там на на крыше на рейлингах еще килограмм 200 груза и машина то есть получается перед еще хоть как-то работает передняя подвеска а задняя подвеска сидит почти на отбойниках то есть амортизатор почти не работает пружина сжата почти максимально как бы у меня последние рейсы, тут несколько, несколько рейсов были в такой вот в полной нагрузке. И вернувшись с одного из этих рейсов, значит, я задался, как сказать, поиском решения для такой проблемы. Либо оставить дополнительно пружины, либо что-то внутрь воткнуть, чтобы осл ослабить, так сказать, разжать пружину. И решение пришло само собой, значит, ребята, с которыми я общаюсь на драйве предложили мне такой такой вариант сказать внутрь пружины поставить пневмобаллон, пневмоподушку тем самым как бы подушка раздуется и пружину разгрузит вот, значит в тот же день значит, я нашел компанию Blackstone Blackstone и значит, списался с... Ребятами, которые там работают. В частности, это был Эльдар. Вот, значит. Списался с ним. Все, мы с ним, значит, обговорили. Поставку там туда-сюда. Обговорили, что именно мне нужно. Значит, парни, парни помогли. Все объяснили, разжевали. Как бы у меня много было вопросов. На все вопросы я, в принципе, получил адекватные, вменяемые ответы. Значит, вчера я получил посылку. Все в пакетиках, все аккуратненько. Отдельно, отдельно два баллона с этими с отбойниками отдельно вся фурнитура тоже тут все подписано blackstone в подушки шланги такие жесткие на шлангах тоже blackstone и еще дополнительно отбойники еще как они называются правильно пришло все вот в таком вот беленьком пакетике пришло быстро курецкой доставкой вообще моментально вот. И значит Чтобы не ждать Чтобы не откладывать на все это На завтра, на послезавтра Погода у нас такая уже вот Холодно вообще Граусов 7 наверное на улице Чтобы ничего не ждать Я решил все это прямо сейчас и установить Значит На значит, На Blackstone На, на все это хозяйство значит, на, на компанию Blackstone Я прикреплю ссылку конце ролика там внизу как бы, в этих где комментарии ну и чё вопросы будут какие-то пишите личное сообщение пишите там ниже я не знаю сейчас значит что сейчас машину перегоню машину перегоню поставлю значит ее на трапы ну как обычно все делается дома делается там не знаю вот в домашних условиях без помощи каких-либо там сторонних людей Никаких сервисных центров, ничего. Все, все, дома, своими собственными руками. Значит, сейчас машину перегоню. Заеду на трапы и потихоньку вставлю, все в про. Протяну, все сделаю. И будем пробовать, как говорится. Так, ну что, приступим? даже еще место есть тут значит сейчас сейчас сюда вот сюда вот будем подсовывать просовывать эти немые элементы но обо всем по порядку так значит вот таким вот нехитрым нехитрым приспособлением поднял машину вот вот до такого вот состояния короче, чтобы можно было легче Опа. легче и проще подлезти туда внутрь, что здесь что здесь сейчас значит надо будет сейчас надо будет померять они туда сейчас пролезут Померить вверх. Ой, блин. Вверх и низ. Значит. Так. Ой, неудобно. Так, ну что, в принципе, низ, в принципе, заходит. Немного тут надо будет, наверное, подрезать, чтобы она плотнее сидела. И вверх еще померить. Но, скорее всего, расстояние, наверное, одинаковое. Что вверху, что внизу. Три пальца. Ну, сейчас померю. Значит, ножом обрезал. Вот это будут нижние. Такие вот. Заманку такую сделал, потому что там полностью он в все обоймы не входит. А это будут верхние. Эта штука будет упираться в лонжерон. Я ее срезал совсем, чтобы она так... И там сидела. Все. Blackstone. Все, сейчас вставляем пятаки. И будем заводить эту штуку значит вот так вот между витками просовывается раз и все хлоп и потом ее там прижмет она будет там сеть плотно-плотно вообще сейчас верхнюю верхнюю на бот двумя руками может там неудобно потом уже сниму вот так вот я ее туда внутрь засадил она короче там в притирочку стоит и не, и не выпадывает Благодаря чему? Благодаря тому, что Вот эта вот фаска Которую я снял Значит Вот на ней Потому что там внутренний диаметр шир, Уже, а эта широкая Она так-то бы болталась Сейчас я ее срезал, она туда в притирочку Потом ее еще подожмет И все, и нормально сейчас, сейчас в ту сторону Значит Спустил баллон Выпустил из него воздух между витков пружин потихоньку вот так вот его просунул и ключом ну, рожковый ключ обычный, потихоньку утрамбовал и вот сейчас осталось его туда завести вот так вот в принципе это и все не отрегулировать вот все баллон спущен вот, верхнюю я штуку пока достал чтобы она не мешалась, она у меня оттуда выпала вот, сейчас я на место поставлю и пусть она там стоит и вторую сторону буду делать потом уже машину, машину спущу их еще выведу окончательно чтобы они, эти вот пипки стояли посередине витков пружины и все, и дальше будем делать так, не пиля ставить не стал почему? потому что чтобы в системе было одинаковое давление и можно было ее спускать. Значит, вот. Идет фурнитура такая вот интересная. И гаечка сверху наворачивается, она у меня снята. Так, вот, вот гайка. Вот гайка и вот это сам набалдашник. На них уже устанавливается шланг тоненький. Тоненький вот такой вот. Очень удобно, как бы все сделано. Вот, сейчас сюда значит, эту наверну. Туго ее от руки закручу, и потом уже разводку буду делать на этих настяжках. И получается, будет стоять тройник. В системе будет одинаковое давление, что в левом баллоне, что вправо. Так, ну вот, значит, все я установил. Сейчас, значит, спускаю. Спускаю и буду контролировать процесс. Если что, выпадет, чтобы можно было поправить, подставить. подставить, вон она там, видно ее вот она так, ну вот в общем все я установил все здесь, там тоже внутри все на своих местах ничего нигде не мешается все четко вот все там что на этой стороне что на этой стороне тоже там все внутри Сейчас, значит, выравниваю подушки. Сейчас, чтобы эти не пеля были по центру. Вот, и дальше. Так, ну все. В общем, шланг провел вот здесь. Сейчас сюда еще сделаю подложку вот такую же, чтобы не перетирала. Вот сюда вот. Значит, провел его вот тут-вот тут. Не стал ничего особо колхозить. И вот здесь сделал вот так. Возле крюка с этой стороны как бы не видно. А надо, допустим, раз зашел какая-нибудь. Надо легко досталось. Ой, блин. Подкачал. Обратно убрал. Чик и все, и не мешается опять. Так, значит, вот не знаю, видно, не видно. Два очка. Пружина. Ой, это самое. Подушка раздута. Так, эта подушка. Видно тоже. Тоже раздута. Значит. Вот такой вот здоровый зазор. Выше примерно сантиметров на 5, чем был. Сейчас я спущусь. В принципе, все как бы сиду. Магистраль все проложил. Здесь только вон вывел вот так вот, что пусть оно так вот и будет. Ничего больше делать не буду. У меня сегодня сейчас уже темно. Там подложки вот такие сделал, чтобы не перетирало ничего. И в принципе все. Значит, вот, если вот так вот еще. Спускаем, соответственно, как бы вот, спускаем, где свет, спускаем машину, ой, это, спускаем давление, спускается машина. Видно, что, видно, что она садится. Так, вот однерка Вот однерка вот эта однерка Ну, ну, сейчас еду короче, посмотрим. Сначала два очка. Вот сейчас два ровно. Два с половиной. Вот Сейчас два с половиной. Спускаю. Вот полтора. Так, это одно очко, работает, подвеска работает, Но сейчас, в общем, оставлю тогда я, не знаю, что сделать, -то? оставлю тогда, не знаю, одно очко, и завтра схожу в рейс, посмотрю, как это все будет, если что, где-нибудь на трассе подкачаю. Не будем с него, там чисто все, я пропустил совсем. Подожди. Что, закрай, никто нет? Да, а, все он, будет снять. Он нас а ебали! Так. Есть там, там место-то еще? Нет, девчонки, нет, давайте нет, сюда нет, еще. Сюда! Там Молодец. много места. Девчонки, заводите сюда. Все мах сюда. Нормально тут место еще хватит. Да, на коленке садитесь. Значит. Покажи, конечно. Так, вот. Давай, значит, значит, ребята всем привет сейчас заключительная часть ä, мы посадили в машину сейчас давайте посчитаемся как раз два три 4 5. 19 штук. человек Вы да. посчитались уже значит в машине находится на данный момент 19 человек молодежи перед тем как мы сели подвеска была 5 сантиметров примерил сейчас здесь остается 2 сантиметра 19 человек сейчас значит спускаем ну так прыгаем Давай попрыгаем. Подвеска работает. Сейчас значит спускаем пневму полностью. Сейчас бот, сейчас бот, пшик, короче, парни и девчонки. Там этот, смотри, опускается. Как. То сейчас она должна уйти туда вообще в варку в колесо. И в таком, и в таком положении значит получается машина. А подвеска задняя часть не работает Совсем пробивает задние стоки И едешь полностью на отбойниках Все, воздух спустился Вот все, она уперлась уже И сейчас, значит, заводим капрессор Так, что, два очка? накачиваться и тем самым снова машина будет подниматься. Сейчас, сейчас накачаю могу вас всех в таком положении прогонить на красти, если желание есть. Ну на за съездим что? Поднимается, поднимается. Вот сейчас значит, Дима снимай. Сейчас поднимется, когда окончательно. Покажем, что все это работает. И поедем этим же макаром. Подниматься. Ну вот. Все. вот подушки. Получается. Подушки надуваются, пружину разгружают полностью как бы. И уже есть вход нормальный. Машина круженная по дороге. Не скачет, она едет. Нормально, уверенно ее не раскачивает. Раскачки нет такого совсем. Надо колеса только подкачать. Ну вот, грубо говоря, сейчас еще ходовые испытания или что еще? это смотри. Сейчас, сейчас компрессор выключится. Так, ну вот, три, сантиметра, три сантиметра. На порожнюю машину было опять Ребята сели было два с половиной, сейчас накачали до трех. Еще. самое лучшее вот это вот такие вот обзоры самое лучшее В передней подвески ничего не делается она здесь давит как компрессор выключился здесь давит только мотор вся нагрузка находится от середины короче и наконец так что, вот так ну чё Поехали, прокатимся. Значит, мы сейчас, мы сейчас, короче, прокатимся до этого, до РМЗ, и потом вернемся тут, Снова включишь? Чё, пока Что посмотреть, как она, эта штука она работает? Нет, говорю, чё, останавливай запись-то пока? Да, да, да. Короче, вот так вот. Машину не кидает, не бросает, все нормально, машинка идет ровненько. Так кого, кого надо вниз, кого, кого надо вниз спустить, поехали с нами. Женя, отодвинь седушку. Сидушку, отодвинь. Опа. Медала не бросала вас, всё нормально. А -а -а. Всё так, хорошо. дырка в потолке небольшая. Да, там... В общем, вот такой вот тест. И, значит, приехали, получается. Машина задралась, ух, как высоко даже. Можно ее маленько спустить. Да, нет. Что, у Про техникум. Вот, значит, ребята, техникума... Да. Наш колесо, технику, механизация сельского колеса. Да, да, да, да. да. Все, всем спасибо, всем пока.